И те, кто смотрит это видео, хотел бы немножко в этом видео рассказать о себе, по возможности, разумеется. Зовут у меня Татунчиев Рафаэль, занимаюсь я фотосъемкой. Снимаю я, разумеется, выездную съемку. Была у него недавно выездная съемка, назовем ее так, на большом воздушном шаре. А также была у меня съемка детского праздника. А именно это было.. А это было день рождения Платона, которому исполнилось 7 лет. Было много приглашенных гостей. А также был ведущий в каске. Строительный. Еще что хочу вам сказать. Снимаю я как автофокусной оптикой. Снимаю старыми отечественными и импортными японскими объективами такие как Добро 3570, Юпитер 9, экспертный Юпитер 9, напомню. Ну, ну вот, соответственно, вот эти вот, вот фотографии, которые я снял этими автофокусными объективами. Ну, разумеется, как и все те, кто снимает, я тоже снимаю свадебную фотографию. Всем добрый день. А, хочу рассказать вот о чем. Как-то раз. Почему как-то раз. Купила я велосипед. И так как я занимаюсь фотографией еще и видео занимаюсь, я решил ему сделать фотосессию, велосипеду фотосессии. Потому что он довольно-таки хорошо смотрится. У него такое сочетание цветов интересное. И снимал я его вот этим объективом. То есть я хочу сказать вам про этот объект. Тамрон SP630 3856. Система Adaptal-2. Помповый не автофокусный объектив. То есть помповый. Почему? Сейчас расскажу. То есть у него изменение фокусного расстояния изменяется вот таким образом. К себе 60, самое минимальное фокусное расстояние. от себя 300. А фокус на улицу не на же кольцо. То есть так, так, так, так. Так вот, об объективе Тарон 60-300. Год начала производства 1983, год окончания производства 2000 год. Вот так вот. Смотрим. А, добрый день. Хочу рассказать еще вам об одном моем объективе. Это Tamron 3570, постоянная светосила 3.5. Очень классный портретник. Кстати, еще и снимает неплохо макро. Объектив тоже довольно таки древний не автофокусный без каких либо моторчиков стабилизации и всего остального вот такой вот маленький объектив. Сейчас почитаю вам о нем немножко по информации с Лейнс Клуба объектив Tamron 3570 постоянная светосила 35 тоже кстати сменный хвостовик Tamron Adaptal 2 ну, любую систему можно посмотреть, что на Теннон, что на Нико. Портретные объекты, кстати, почему портреты, потому что 35-70, это вполне оптимальное фокусное расстояние, чтобы не растягивать человека, чтобы он не разъезжался, и чтобы у него картинка была, изображение этого человека было такое более-менее хорошее и собранное, и не было плоским. Год начала производства на 1982 было. Конца производственного, 1087 год. Он идет как и протритник, и мягает его относительно, но ну, можно им снимать. Ну, пока подразумевается один к одному, но один к одному не всегда всем нужно, но в основном один, один к двум, один к трем. В общем, смотрим. Вот такой у меня есть эффектив. А это те самые фотографии, которые были сняты Тамроном 3570, постоянно света сила 3.5 с использованием двухкратного конвертера, также Тамрон. Теофарм, разумеется, поджата до 8. А, всем добрый день. А, хочу рассказать о своем еще одном объективе. Это Советский Отечественный объектив. Юпитер 9. Кстати, родная крышечка. А вы знаете на eBay вот такие вот объективы подобием? Наши, это, Юпитеры, Гелиусы, там много их, очень много. На самом деле в СССР очень много выпустили различных как плохих объективов, такие как Гелиус 44, М4, скажем, М3, М2, и м 2, так и таких хороших объективов, такие как Занитар М50. На ИПе находятся довольно-таки хорошие экземпляры. Чем, чем хороши, тем и дорогие, соответственно. У них что, родная крышечка? А родной, родная задняя крышечка, которая на резьбе закручивается, и, все, и еще в коробочке, в советский еще в те времена, еще и с бумажечкой, стоит бешеных денег. Ну, это же коллекционный экземпляр, так что, представляешь, ты приходишь у тебя в Гелиус, коллекционный, с родными крышечками, родной коробочке, с бумажечкой с родной. Просто. так вот объектив Юпитер фокусное расстояние 85 мм постоянная сила бушка э -э год начала производства объектива 1900... себе. 1951 год кстати этот объектив Юпитер написано не Юпитер 9 если Юпитер 9 то он э -э поставляется на Российский рынок ну, Созаевский рынок который... а Юпитер 9 он поставляется на экспорт. То есть это экспортный вариант у меня. Но если хотите о нем почитать, можете также поискать ссылку в интернете о нем. И самое главное, о чем я говорю про этот объектив, почему я начал говорить. Вот что я отснял на этот объектив. Можете смотреть. Вас? Всем добрый день, еще раз что хочу рассказать, вот и об этом объективе, так быстро расскажу, вот этот объектив, вот крышечка, вот еще крышечка, короче звук проверяем. Mm -hmm. <coughs> ну пока все.